Всем привет, ребята, и добро пожаловать на канал Я, Оля. Сегодня я хочу к вам обратиться с просьбой поддержать канал Познаватель. Дело в том, что его хотят заблокировать в течение 48 часов. На данном канале 5 миллионов подписчиков, и я уверена, что все смотрели ролики про желейного медведя Валеру. Очень жалко, если закроют данный канал. Дело в том, что на канал начали подавать жалобы мошенники и доказывать всем, что это их ролики, а не канал-опознаватель. Очень грустно, и я не хочу, чтобы удаляли такой огромный канал. Причем человек действительно старается, создает уникальный контент и хотят его удалить. Я не знаю, куда смотрят русский YouTube, почему не рассматривают нормально жалобы. И будет очень жаль, если действительно удалят канал. Поддержите, пожалуйста, желейного медведя. Зайдите на канал Познаватель, подпишитесь, поставьте лайк под видео. Распространите его последнее видео о удалении канала во всех социальных сетях. И подпишитесь также на его группу. Пожалуйста, я очень не хочу, чтобы удаляли данный канал. Мы с Олечкой очень любим его смотреть. Надеюсь, что вы нас поддержите. И это будет очень приятно. И поставьте же, конечно, лайк на видео, чтобы все увидели данное обращение.